Рад приветствовать у себя на канале, сегодня я вам расскажу о том, что э, вы можете заработать деньги от регистрации Binance И я вам расскажу, как это сделать правильно и точно так же отвечу на тот вопрос, как же найти свой адрес кошелька USDT или же другой Добро пожаловать на канал Google Эксперт. с вами Владимир Итак, друзья, в принципе, как узнать э, свой кошелек, когда вы зарегистрировались, вам нужно будет выводить деньги. Вот у меня сейчас по нулям, но если вам нужно будет узнать свой кошелек, вы э, ссылку кошелька, номер кошелька касается USDT. Вы переходите в раздел кошелек в правом нижнем углу, вот, э, нажимаете ввод и здесь в поисковой строке пишите USDT. ДТ, Вот. USDT это именно тот кошелек, который вам нужен. TRC20. Вот, Tron TRC20. Не сперелистайте. Все. Копируйте здесь ссылочку, либо же все, что вам нужно. Либо же QR-код, если нужно человеку отправить. Все. Вот это вот вам, в принципе, и есть ваш кошелек. Если вам нужно именно USDT для выплат каких-либо организаций вывода средством и так далее. Ничего сложного нет. Я в описании ставлю пошаговую инструкцию к этому. И точно так же я хочу вам предложить, как вы можете заработать эти средства еще по приглашениям. Друзья, после того, как вы скачали приложение Binance, у вас есть возможность пройти здесь регистрацию. Это несложно. Вы выбираете версию Lite, либо обычную, неважно. Скачиваете. У вас есть реферальная программа и ссылка. Какие здесь условия? С момента регистрации вам нужно положить 50 долларов в течение 14 дней. Если от вас человек точно так же перейдет, вы получите за это 100 долларов. Ваша реферальная ссылка будет всегда здесь под боком. Вот вы нажмете пригласить и здесь есть выбор пункта приглашения. Это может быть QR-код, это может быть реферальный ID, либо же реферальная ссылка. Но человек должен зарегистрироваться от вас и вы получите свои 100 долларов точно так же касается меня вы перешли зарегистрироваться если вы положили 50 долларов все достигнуть общего обмена торгов более 200 долларов вы тоже можете получить 100 долларов за это это все зависит от акций и все вы можете даже больше зарабатывать на этом все зависит от того какие акции у нас, вы тут можете получать призы за приглашение каждый раз, когда вы пригласите каждый человек, вы откроете какой-то приз как можете заметить здесь за каждого человека могут бонусы быть разные по достижению уровня, поэтому регистрируйтесь и получайте свои бонусы вот и все друзья вы сами все видели все просто напоминаю, если вы хотите получить свои 100 долларов и более точно также получать какие-то призы от binance я уже показывал в этом разделе вам нужно с момента регистрации когда вы только зарегистрировались положить 50 долларов поиграться на майне где-то долларов 200 вы получаете 100 долларов Точно так же вам применять нужно к себе это. То есть, если вы кого-то зарегистрировали, ну, точнее, по вашей ссылке зарегистрировались, вы должны человеку объяснить, что есть всего 14 дней для того, чтобы положить 50 долларов на money 200, вы получаете 100 и так далее. Плюс вы получаете призы за каждого приглашенного. Как сами видели, есть боксы, распаковываются, вы получаете какие-то призы. Это могут быть как доллары, как какая-то криптовалюта. Вы просто все это можете скидывать на общий счет и выводить эти денежки. Вот, в принципе, вот так вот все работает. Напоминаю, что все полезные ссылки будут закреплены в комментарии в описании под видео. Дальше больше. Скоро увидимся.